Елочки книга из серии новогодние игрушки. В этой необычной книжке малыш услышит пять новогодних стишков о зиме о новом году.